Итак, добрый вечер. Давайте начнем. Ну, Во-первых, я вас хочу поблагодарить, что вы все сегодня пришли на такую непростую тему, посвященную теории вероятности. Да, я хотел перевести название на русский, но у меня не получилось так удовольствие с вероятностью. Как-то не очень звучит, поэтому оставим парадоксы теории вероятности. На английском оно лучше звучит. Давайте на следующий слайд. Итак, пару слов обо мне так, совсем вкратце. У меня, можно сказать, три образования психологическое компьютер-сайенс, компьютерная и математическая. Поэтому иногда я позволяю себе давать лекции на любую из этих тем, в и... которых экспертом являюсь. Давайте дальше. Угу. Итак, что нас сегодня ожидает? Так, вкратце пробежимся. Нас сегодня ожидает множество невероятных вещей. Начнем мы с Ленина, да, символ Москвы, лежит в мавзолее. поговорим немножко о нем, как найти его площадь, поговорим о методе Монте-Карло, как связано казино с площадью Ленина. Поговорим немножко о датолоскопии, является ли она вообще наука, не наукой, какую роль в суде играет теория вероятности, как на наших слабостях делают деньги. Можно ли запланировать пол ребенка? Более точно, можно ли запланировать, сколько мальчика, сколько девочек будет в семье и что про это, какое мнение про это имеет теория вероятности. Мы также поговорим немножко о потерянных носках, о лабиринтах и о. Чуть-чуть совсем о этой девушке, кто-нибудь ее знает? Ну, эту девушку знают те, кто занимается обработкой изображений, алгоритмами обработки изображений. Давно-давно, в 70-х годах, когда только эта область зарождалась, ученым нужно было какая-нибудь фотографии, чтобы ее обрабатывать. Ну, и у кого-то висела вот фотография этой фотомодели, она без одежды в полный рост, и вот ее взяли за основу, ее зовут Лена, и все, кто занимается обработкой изображений, знают, что это Лена. Ну, кто не занимается, не знает, но, тем не менее, это как символ области компьютер Computer и Image процессинг Мы также ответим на несколько вопросов, я вам задам. Ну, разумеется, у нас сегодня в гостях будут известные люди, Бюфон наверняка слышали, и Гальтон, тоже, может быть, кто-то его слышал, он в разных вещах прославился, в том числе он посчитал, есть ли корреляция между тем, сколько за монарха молились и сколько он прожил, и обнаружил, что корреляции нет. Чего? Он посчитал корреляцию между тем, есть ли корреляция между тем, сколько молились люди простые смертные за монарха и тем, сколько он прожил, и оказалось, что корреляции нет. Не знаю, удивительно или нет, но он занимался многими интересными вещами. Ну, давайте начнем следующий слайд. Яралаш мы посмотрели, кто сейчас вернитесь назад, кто смотрит по записи, посмотрите этот ролик и продолжайте с нами. Итак, дальше. Давайте ответим на вопрос из анекдота. Дадим ему новый еще одну, один ответ. Как найти площадь Ленина? Да? такой Наверняка многие знают этот анекдот. Мы сегодня немножко его расширим. Так вот Площадь Ленина в Хабаровске, кто не видел, переходим дальше. Итак, ну, анекдот говорит так. Надо длину Ленина умножить на ширину Ленина. Это самая короткая версия этого анекдота. Да? Ну, потом ее расширили, приходит студент умный, говорит, ты что, дурак, надо взять интеграл по поверхности. Да, давайте следующий слайд. Да, оказывается, если взять интеграл... Можно тоже посчитать площадь, соответственно, чтобы взять, найти площадь Ленина, достаточно посчитать интеграл по Ленину. и Это известный анекдот, давайте немножко его в нашей тематике расширим. Итак, следующий слайд. Итак, мы поговорим с вами сейчас о методе. Это значит метод название «Метод Монте-Карло». Его изучают в рамках теории вероятности обычно в курсе симуляции. Есть такой курс, когда нужно симулировать потоки, случайные величины, как они взаимосвязаны. Нас все это не интересует, мы очень чуть-чуть, но понятно, о нем сегодня поговорим. Итак, как нам может пригодиться метод Монте-Карло? Давайте посмотрим. Итак, следующий слайд. Итак, такой абстрактный пример. Предположим, что мы берем с вами квадрат без точек. Вот, квадрат, сторона 1 на 1, и здесь проведена диагональ. Предположили? Теперь давайте предположим, что я беру точки и начинаю их случайно сюда кидать. Одну точку, вторую, третью, так кидаю сто, точек, ну там 100, 200, сколько хочу. Как вы думаете, сколько в среднем точек попадет в нижний треугольник? В среднем. Если я кидаю 100 точек? 50. Ну, примерно 50, да, то есть без всякой знания, там не знаю, геометрии, там теории меры, примерно половина точек попадет сюда. Половина точек попадет сюда. То есть пропорция точек, которая будет тут, равняется 1,2. В среднем, разумеется, может быть, что тут будет 51, а тут 49. И как бы интуитивно понятно, что маловероятно из нашего житейского опыта, что здесь будет 100, а здесь 0. То есть средний примерно 50 на 50. Давайте дальше. Итак, на этот вопрос мы ответили. В среднем пропорции точек, которая попадет в нижний треугольник, тут не в среднем, а пропорция, примерно равняется 1,2. Угу. А чему равняется площадь нижнего треугольника? Площадь квадрата равняется единице. Тоже одной, второй. Смотрите, сейчас должен быть инсайт. Две вещи, которые равны одному и тому же. Площадь треугольника равняется одной, второй. И в среднем половина точек попадет туда. Так, наверное, эти две вещи связаны. Да? То есть, наверное, чтобы замерить площадь... Давайте следующий слайд. Еще один. Следующий. О, смотрите, у нас есть две разные величины. Пропорция точек, которые попадут в нижний треугольник, и площадь нижнего треугольника. И они равны. А возможно ли, что одну величину можно измерить с помощью второй? Да? Вот в этом-то, в -то, и рождается идея метода Монте-Карло, ну, одной его разновидностей, что для того, чтобы измерить площадь, не надо брать интеграл, не надо знать формулу из геометрии, длина на ширину, поделенную пополам, там, площадь треугольника, площадь трапеции. Очень просто. Можно взять точки, накидать их в квадрат, посчитать, сколько в среднем пропорций точек, которая попадет туда, и мы сможем посчитать площадь. Давайте дальше. Да? То есть, в принципе, такое простое достаточное наблюдение, я думаю, вы бы все могли его сделать, если соткнулись с этой проблемой. Оно в итоге привело, разумеется, к формальному доказательству, которое говорит следующую вещь, Следующая вещь что пропорция, это надо пропорции менять, случайных точек, брошенных в квадраты, попавших внутрь контура. Да, это наша гипотеза, она математически верна, ее можно доказать, это теорема. Пропорция точек, которая попадет в этот контур, будет равна площади этого контура. И что мы получили? Смотрите, мы получили очень относительно, скажем, в кавычках, простой сп способ считать площадь. Не надо помнить формулу, не надо ничего. Надо. Можно взять человека, поместить его на небитаемый остров, который не знает формул, дать ему рисунок этого контура, он накидает там точек. Допустим, тут. Кинет 100 точек, 25 попадет сюда. Значит, площадь этого контура, весь квадрат единичный, будет 1 четвертая в среднем, плюс-минус, да? И, соответственно, можно посчитать так. Следующее даст. Площадь этого контура. Итак, это самое простое объяснение метода Монте-Карло. Понятно оно? Это один из таких способов, как например, теории вероятности можно использовать для вычисления интегралов. Кто первый это предложил, один из первых, это предложил вот Бюфон, полный его имя Джордж Луи Клерк, достаточно тоже известный ученый, он пошел еще дальше. Он придумал как: да, мы с вами писали площадь треугольника. Но, смотрите, взять этот круг, можно площадь круга посчитать. А площадь круга – там πr в квадрате. То есть можно, да? Так он сказал, предположим, что мы не знаем π. Давайте посчитаем π с помощью такого же опыта, который мы с вами только говорили. Нарисуем тот круг. Мы знаем, чему равняется площадь круга – πr в квадрате. Начнем кидать сюда точки. Он кидал иголку. На самом деле у него был немножко другой опыт, но суть не влияет. Он рисовал линии кидал иголку. Но идея была же самая. Он кидал… Он по-моему, 4000 или 2000 раз он кинул иголку, сел, замерил, сколько этой иголка пересекает линии, и таким, посчитал, и таким образом он посчитал число π. Примерно, там ошибка очень большая, 3, 1, 4, дальше уже идут ошибки, но тем не менее, этим он вошел в том числе этим он вошел в историю. Да? То есть, тогда было достаточно таких простых вещей, покидать иголку, много-много раз записать все это и все. Итак. С помощью метода Монте-Карло, который берет свое название от казино, который находится в Монте-Карло, да, рулетки, случайные игры, можно посчитать площадь фигур. Где это используется в науке? Опять же, это простой интеграл, кружочек, да, ничего сложного нет. Никто не будет его считать, кидая иголку. Во-первых, можно поручить кидание иголки, кидание точки компьютеру. И тогда компьютер все посчитает очень быстро, это тоже симуляцией занимается. Второй вопрос, когда это используется, когда мы считаем не интеграл какой-нибудь простой, а какой-нибудь трехмерный, четырехмерный, пятимерный интеграл, и в таком случае метод монте достаточно эффективен. Как бы нарисовать здесь уже сложно что-то пятимерное, но поверьте мне на слово. Итак, давайте дальше. Итак, давайте ответим на вопрос, как же найти площадь Ленина. Итак, как найти площадь Ленина? Надо вписать его в квадрат, взять иголку или случайную точку, накидать ее много раз, да, и считать, чему уравняется площадь Ленина. Работает. Итак, давайте дальше. Значит, достаточно игла, достаточно много времени. Там несколько тысяч раз надо ее покидать. И что еще нужно? Еще, конечно, нужен Ленин. Можете в залей сходить, не знаю, покидать и померить площадь Ленина. Итак, вот так вот с помощью метода Монте-Карло. Кто хочет, может расширить этот анекдот, рассказывать его. Но вряд ли многие поймут, но тем не менее математики поймут. Вот, можно найти площадь Ленина. Итак, следующая тема. Мы так, будем перескакивать по разным интересным темам. Если у вас вопросы в конце каждой темы, можете спросить, но лучше все в конце, но если что-то важное, то можете. Итак, другой аспект – теория вероятности в суде. Ну, тут мы просто рассмотрим случай. Происходил он в Америке, описан в журнале Science, можете про него прочитать. Итак, рассказывается о синдроме внезапной детской смерти. Знаете, что такое синдром? Ну, кто-то не знает. Значит, синдром внезапной детской смерти младенец с возраста от рождения до года случайно умирает обычно в колыбельке или в кровати. Почему это происходит, на самом деле неизвестно. Один из тысячи, десяти тысяч случаев такой бывает, Ученые спекулируют, возможно, это от того, что он там повернулся на живот и в подушке задохнулся, возможно, у него остановилось дыхание, возможно, это связано с курением, возможно, связано с тем, с тем, до сих пор это неизвестно. Факт, родители многих знают про это, боятся, но, в принципе, сделать ничего нельзя. Сейчас рекомендуют только не класть ребенка на живот. Говорят, это чуть уменьшает вероятность, что случится. Вот такой синдром, неприятный, один из тысячи до десяти тысяч вероятность. Итак, произошел случай у одной матери, которая была адвокатом, оба ребенка умерли от синдрома внезапной детской смерти. И решили, этот, как бы, что она виновата в этом, что, как бы, возможно, она их убила, этих детей. Да? Соответственно, был суд, и в этот суд в качестве эксперта был приглашен врач, доктор Медоуков, который сказал так, давайте попытаемся понять, прав он, не прав, и в чем он не прав. Он сказал так, согласно статистике, в среднем, да, в той стране, в Америке, один младенец из 8540 умирает от синдрома внезапной детской смерти. У нее умерло двое. Вероятно, что это произойдет, равняется это число в квадрате. Я примерно написал это, там, одна, не знаю, десяти получается, очень маленькое число. Он говорит, маловероятно, что это произошло, одна десяти да, на Земле меньше людей, вроде бы. Соответственно, она, скорее всего, убийца. Ну, что-то сделала там, да, сделала то, что привело к их смерти. На основании вот этого, скажем так, псевдонаучного, но тем не менее авторитетного заключения, суд приговорил женщину, признал ее виновной в убийстве и приговорил ее там к сроку. Вот. Печально, да? Здесь кроется ошибка. То есть в заключении доктора который, видно, не знал теорию вероятности или был занят, здесь наигрубейшая ошибка. Но никто про это не проконтролировал до тех пор, пока не прошло года три. Кто-нибудь видит ошибку здесь из тех, кто, кто представители точных наук? Здесь даже раз, да с да. Зрения, ага. наук, просто, да. если у нее уже умер ребенок, вероятность того, что у него каким-то фактором да, да. произойдет, по-наследству, да, да, все правильно, да, все правильно, все правильно. А абсолютно верно, да. То есть в терминах теории вероятности доктор Медоу предложил, что эти события независимы. Смерть одного ребенка не зависит от второго. Но это, конечно, разум... неверное предположение в этом конкретном случае в общем случае его надо доказывать. Все правильно. То есть, может быть, генетические фактор, может быть, там дом в плохом месте построен, может, карма плохая, может, еще что-то. Но утверждать, что эти события независимы, нельзя. И это была ошибка, которую он допустил, и эта ошибка в итоге привлекла, давайте слайд, привела к тому, что женщина погибла. Итак, спустя несколько... Это очень известный случай, в Википедии можете прочитать, на английском он написан. Да? То есть, ее приговорили к заключению в 1999 году. Спустя несколько лет, в 2003, видно кто-то решил прочитать это дело, кто-то знал теорию вероятности, сказал, ну, полная ерунда. Ее выпустили, врача дисклассифицировали, но она уже понесла, ущерб в тюрьме был нанесен, она скончалась от алкогольного отравления. То есть печальная история, да, судьба человека в -то, разрушена только из-за того, что кто-то не знал теорию вероятности, но выступал как эксперт в суде. Ну, согласитесь, неприятно, причем эта женщина сама была адвокатом, но тем не менее ее это не спасло. Да, печальная вот такая история. Ну, давайте перейдем еще к одной истории. А, ну сейчас да, повторим. Итак, только для независимых событий вероятность того, что они произойдут, равна произведению вероятностей. То, что имел в виду доктор. А с чего он взял, что они независимы? Как вы верно сказали, генетика, один и тот же дом, может, еще что-то там могли привести к тому. Итак, для зависимых событий неверно, что вероятность произведения равняется произведению вероятности. Это ошибку, которую совершил эксперт и которая привела к гибели женщины ну, и отставке врача. Давайте дальше. Итак, следующее. Да, очень часто задается в суде такой вопрос, в суде, может быть, в полиции, очень да. У нас есть подозреваемый, мы хотим знать, какая вероятность, что этот человек виновен, да? при условии, что его отпечатки пальца совпадают с отпечатками, найденными на месте преступления. Да, классический вопрос. У нас есть человек, отпечатки его совпали, какая вероятность, что на самом деле он виновен? Ну, как все, наверное, думают, ну единица, да? или почти наверняка на отпечатки совпали. Ну, не, не думайте, ну хорошо, да. Не да, мы не знаем. Не разбираемся. Не разбираемся. Не Может, они повторяют. О, отлично! Про это мы тоже поговорим. Отлично. Итак, давайте только в... вот это вот запишем в терминах теории вероятности, что нам было проще все время не писать такое длинное предложение. Итак, смотрите: P это вероятность, P вероятность того, что человек виновен. Палочка значит при условии, что отпечатки совпадают. Просто короткая запись. Вместо того, чтобы каждый раз писать это предложение. Хорошо? А еще более короткая запись А при условии Б вероятность того, что человек виновен, при условии, что отпечатки совпадают. Да? Все, у нас есть отпечатки Пайса, у нас есть подозреваемый, мы хотим знать, виновен он или не виновен, или, скорее всего, виновен, скорее всего, не виновен. Не виновен. Тут нам на, на помощь приходит сэр Байес со своей формулой Байеса. Наверное, некоторые про нее услышали, да? Кто не слышал, ничего страшного, сейчас мы самый важный элемент в ней увидим. Давайте посмотрим следующий слайд. Итак, формула Байеса. Не бойтесь, что эта формула, ничего страшного в ней нет. Смотрите, что она говорит, очень важная ведь Вероятность того, а этот человек виновен, а Б это отпечатки совпадают. Вероятность того, что подозреваемый виновен при условии, что отпечатки совпадают, равняется это не важно что, это не важно что, умножить на вероятность, что человек виновен. Да? То есть, чтобы, чтобы ответить на этот вопрос, нам надо знать вероятность, что кто Вася там, Пупкин виновен. Давайте дальше. Ну, Угу. Да, дальше это то же самое. Итак, смотрите, дилемма. Вот мы берем случайного человека, сейчас отпечатков пальцев нет. Мы только спрашиваем, какова вероятность, что случайный человек виновен. Какова вероятность, что я виновен? Какова вероятность, что вот Кирилл виновен? Какова вероятность, что вы виновны? Как вообще можно говорить в данном случае о вероятности? Одна миллионная, одна десятая, да? как бы, ну, мы же не можем... Одно дело, когда мы кидаем кубик, мы знаем, что если он сбалансированный, вероятность получить шестерку, одна шестая. А как можно оценить вероятность, что конкретный человек виновен? Можно сказать, ну да, предположим, одна миллионная. Или, предположим, в нашей стране мало преступлений, мало преступников, одна миллиардная. Да? А можно сказать, тут в тюрьме все виновные, этот человек из тюрьмы, значит, одна соты. Вы понимаете, что это, это догадка, которая, в принципе, мало что за собой имеет. Дальше. Итак, соответственно, если мы будем выбирать вместо вероятности того, что какой-то человек виновен, разные числа, там, одна десятая, одна сотая, одна тысяча, это чисто вымысел из головы, да. То есть мы вынуждены, чтобы определить вероятность, что человек виновен, при условии, что отпечатки пальцев впадают, взять какое-то число. Если мы будем брать разные числа, дайте дальше то, в общем-то, мы получим разные ответы. Соответственно, мы получим разные ответы, и решение суда будет разное. Дальше. да, То есть разные ответы придут к разным решениям суда. Вот. Ну, и сами понимаете, как бы, в итоге, на самом деле, формула-то, она как бы работает, но в данном случае очень тяжело применять. Какая вероятность, что какой-то случайный человек виновен. При условии, что отпечатки пальцев совпадают. Предположим, да, предположим, не знаю, правда это или нет, что, допустим, в Москве есть пять человек с одинаковыми отпечатками пальцев. Допустим. Да? И предположим, совершено преступление, и один из этих людей с этими отпечатками, он пойман. Вот как, какая вероятность, что это именно он убийца? Ну, виновный. Всего в Москве с такими отпечатками 5 человек. Ну, в принципе, одна пятая. Любой из этих пяти мог быть убийцей, правильно? Если у нас нет другой информации. Но судья не... Да, ну допустим, но судья же не знает, что таких человек 5. Он возьмет эту формулу, скажет, вероятность, что он виновен, но ну, не судья эксперт, ну допустим, 1 тысячная, подставит, там посчитает, у него получится 0,99. Ну да, он виновен, как бы вот, 0,99. То есть, понимаете, очень осторожно надо пользоваться этими формулами, но, к сожалению, на самом деле так не происходит в суде, никто осторожно ими не пользуется, но тут очень, очень легко ошибиться. Давайте дальше. И еще одна вещь. Вот то, что тоже, я... имя ваше забываю. Как его зовут? Станислав, Станислав то, что Стас сказал, да. Очень важно, есть очень хороший вопрос, является вообще датолоскопия наукой или псевдонаукой? И замечательный, про Лили, Лили Энфельда вы уже слышали, наверняка, это он написал книгу «50 популярных мифов психологии», он вообще занимается психолог, известный профессор, развенчанием различных псевдонаучных техник, в том числе у него есть книга про науку и псевдонауку в суде. И вот там приводится достаточно интересное обсуждение о том, что вообще даталоскопия – с точки зрения критического мышления, с точки зрения научного подхода, ее тяжело вообще отнести к науке. Скорее всего, это псевдонаука. И он приводит, там, у него есть ссылки на исследования, и там показано, что когда отпечатки пальцев показывают разным экспертам, очень часто они не могут, соотносить их с разными подозреваемыми. То есть, не всегда, с большей вероятностью, конечно, они не ошибаются, но, тем не менее, они достаточно часто ошибаются, а, судья ошиб... а, суд... а цена ошибки, вы понимаете, это может стать человеческая жизнь. Да. Это из-за неверных предпосылок, не, не это не это уже это второй пункт. Это, это не связано с предпосылкой. Это не с формула байса. Это просто со... Я понимаю, да. отношение с, отпечатков пальцев. а да, ну кто-то говорит, вот это вот относится вот к этому кружку, тут хорошо видно, да. Кто-то говорит, это вот к этому кружку, и там начинается, и в итоге дают разные результаты. Из-за того, что тяжело отпускаешь. От, да. Может быть, они есть для идеального рисунка. А когда рисунок не идеальный, да, эксперты не соглашаются. Это первый вопрос. Второй вопрос. Никто научно не доказал, ну это тяжело доказать, да, что нет людей с, разными, с одинаковыми отпечатками пальцев. Это тоже не доказано. То есть, скорее всего, эти, если такие люди есть, они редки. Насколько редки? Кто-нибудь хочет оказаться в ситуации, когда у кого-то есть такие же отпечатки пальцев? Ну, неприятно. Это уже не связано с теорией вероятности, но, тем не менее, достаточно интересное наблюдение, которое тоже достаточно печальное. То есть, часто... Можно незаслуженно попасть в тюрьму. В общем, кому интересно, прочитайте достаточно. Давайте продолжим дальше. Итак, следующая вещь. Теория вероятности и генетика. Есть такой известный тоже ученый Гальтон. Мы про него вначале сказали. Это он проанализировал корреляцию между жизнью монархов и то, сколько вы за ними молится. Он также еще открыл такое интересное явление, как регрессия к среднему. Регрессия к среднему... Давайте дальше. Итак... Ну, если сформулировать перевести это с языка теории вероятности, на простой язык на, допустим, на семьи, то из регрессии к среднему следует следующий факт. У родителей, чей рост выше среднего, как правило, в среднем, да, как правило, не всегда рождаются дети, чей рост ниже роста родителей. И также то же самое наоборот: у родителей, чей рост ниже среднего рождаются, как правило, дети выше роста родителей. Такое вот необычное. Заключение, которое следует из теоремы, которая в итоге есть ее на простой язык, носит название «регрессия к среднему». Да, в принципе, факт, я не знаю, он кажется вам очевидным или неочевидным. Как бы... это... Непонятно почему. Непонятно почему, ну да. Простите, это да. Факт? да, да, это теорема. Это теорема да. теорема Не, ну это теорема, переведенная на, на язык генетики. На генетике это факт, но есть еще другие вещи, где эта теорема применима, да. Теорема звучит так, мат ожидания х плюс ловит, y, та та та та та Но при переводе этой теоремы на изогенетике это так. Это факт, да, это факт. Да, это факт, но основывается на теореме из математики. Назад. Итак, но смотрите, в принципе, можно попробовать его объяснить, почему он все-таки, скорее всего, очевиден, чем не очевиден. Предположим, что это было бы не так. У высоких родителей в среднем рождали бы дети выше их. А у низких ниже их. Что произошло с человечеством? Оно бы разделилось на гигантов и карликов. Выше, выше, выше, выше, ниже, ниже, ниже, ниже. Гиганты бы убили бы карликов, или умные карлики убили бы гигантов. Ну, как-то все не очень хорошо закончилось, да? Но этого не происходит. И, в принципе, интуитивно можно это объяснить. Но на самом деле, этому факту, да, секундочку, есть название в теории вероятности, теорема, мы не будем формулировать формально, которая носит название регрессия к среднему. Да. Это да, да, это да, это но это к регрессии к среднему не связано, да, да. тем не менее увеличился. Да, да. Средний рост растет, но это уже какие-то другие факторы, они уже не относятся к этому факту. Давайте дальше. И вот еще одно применение регрессии к среднему. Опять же, в данном случае это факт такой, правило. То есть, если получил за экзамен оценку выше средней оценки за факультет, о, на факультете, то, возможно, не стоит ее пересдавать. Опять же, что значит «возможно»? Просто так идти пересдавать точно не стоит. Если ты там, подготовился, там, прочитал все учебники, там не знаю, та -та -та, может быть, и стоит. Но при прочих равных условиях, согласно правилу теоремы регрессии к среднему, не стоит это делать, потому что, скорее всего, получишь ниже. То же самое следствие с той же теоремой, которая в предыдущем пункте была. Но, опять же, это не значит, что если вы готовились, то не стоит идти. Если подготовились, можете идти. Итак, давайте дальше. Есть еще такая регрессия к среднему. Это уже немножко другая регрессия к среднему, но тоже относится на этом же факте. Это как, уже, можно сказать, как когнитивная ошибка. да? О чем она говорит? Она говорит о том... Ну да, я приведу пример. Ну смотрите, наверняка вы знаете, вот такой я приведу пример из спорта. Есть спортивная команда. Есть тренер, и команда в какой-то момент начинает плохо играть. Плохо. Раз матч поиграли, в два матча поиграли. Что сделает тренер? Ну поругается, скажет, так, вы сволочи, там я там так, так, так. И, скорее всего, в среднем, потом команда станет играть лучше. Ну, не всегда, но, допустим, достаточно часто. К какому выводу придет, придет тренер? Что надо, чаще... что надо ругать. Ну, по крайней мере, если плохо играют, надо ругаться. И тоже самый верный наоборот. Предположим, что команда хорошо играет, хорошо играет, хорошо играет. Ее начнут хвалить, хвалить, хвалить. Потом у нас играет плохо. Ну, начнут говорить: мы ее сглазили. Мы похвалили, поэтому она проиграла. Или там тренер ее не ругал, поэтому она проиграла. Найдутся причины, к чему это произойдет. На самом деле, вот. Вот эти два вывода насчет того ругать и хвалить – это заблуждение, которое относится как раз к этому… Это уже другая регрессия, к регрессии, к среднему. На самом деле, вот эта регрессия к среднему, что это такое? Давайте посмотрим на график. Предположим, вот какой-то случайный график того, как играла команда. да? Ну, когда-то она лучше играет, когда-то хуже, когда-то хуже. И что можно, в принципе, наблюдать на большой промежуток времени? Что в какой-то… Когда у нас имеется спад, скорее всего, потом, после большого спада, будет в итоге подъем. Не может быть все время спад. Если человек все время будет спад, в конце он умер и все. Если он не умер, скорее всего, когда-нибудь начнется подъем. И также в жизни игры команды. Если все время спад, спать, спать, спад, спад, спад когда-нибудь больше, вероятно, начнется подъем. И то же самое наоборот, подъем, подъем, подъем, подъем не может идти все время вверх. Когда-нибудь начнется спад. И вот как раз обычно, очень часто в этих моментах подъемов и спада люди начинают переживать и начинают или ругать свою команду, или хвалить. Но после спада более вероятен подъем. Опять же, почему вероятен? Благодаря этому свойству регрессии к среднему. Подъем произойдет сам по себе. А тренер уже поругает команду и придет к выводу, что надо ругать. Вот это вот явление регрессии к среднему, о чем оно нам говорит? Оно нам говорит о том, что на самом деле, во-первых, надо знать, что этот эффект существует. И не всегда ругань приводит к тому, что лучше играет, и похвала приводит к тому, что мы сглаживаем. И в принципе оно говорит о том, что вообще не стоит этим руководствоваться, не стоит устраивать эту взаимосвязь. Есть такое явление. Но более подробно можно прочитать. Давайте продолжим. Итак. Случайные последовательности. В психологии часто встречаются, показывают людям некоторые последовательности или просят даже детей или студентов написать последовательность, которая выглядит случайной. Как вы думаете, какая из этих двух последовательностей более случайная? А какая, какая из этих двух последовательностей более случайная? Верхняя случайна. слишком симметрична. Симметричная? Ну? Не допускается слишком часто повторение. А мне обе кажутся случайные численности. Они как-то не очень Ну, не очевидно, видно, да. Первое ощущение, что человек... Более случайно нижнее, потому что там очень много единиц подряд. И нулей. Я поддерживаю. Первые только три единицы подряд есть. Такое ощущение, что человек такой думает, ну да, это уже многовато, давайте я норку поставлю. В любом случае есть определенное нарочитое случайное. Ну, хорошо. Да. Правильное замечание. Давайте следующий слайд. 50 на 50, 50 на 50, 50. 50. Вот, да, все верно. Давайте следующий слайд, все правильно. Да, то есть вы многие заметили, что здесь много единиц, много нулей, дальше. Но на самом деле, с точки зрения теории вероятности, любая из этих посредств одинаково вероятно Даже посредством получить все единицы, она такая же, как вероятность получить эту посредственность. 1, 2, умножить 1, 2, умножить 1, вторую, та, то, та. Нам -та, столько здесь раз. В принципе, с точки зрения теории вероятности, любая последствия единицы нулей, при условии, у нас 50 на 50, она одинаково вероятна. Но это верно. Но это неверно с другой точки зрения, которая тоже связана с теорией вероятности. То есть если попросить людей написать случайную последовательность, то что людей пишут последовательность такого типа, избегая длинное повторение большого количества подряд единиц или нулей, потому что им кажется это не случайно. И, соответственно, достаточно несложно отличить последовательность, которую пишет человек, от последовательности, которую генерирует компьютер. Что нам говорит теория вероятности? Давайте посмотрим. Теория верации говорит нам следующее образ, что несложно доказать, на самом деле не совсем просто, но не очень сложно, что случайная последовательность длины n с большой вероятностью, которая стремится к единице, будет содержать минимум логарифма n подряд идущих одинаковых элементов. С большой вероятностью Чем больше n, тем больше вероятность стремится к единице. Вот такая есть теорема. Давайте дальше. Соответственно, вот я примерно написал, если у нас есть последовательность длины n, а, длины 100, извините, то она с большой вероятностью будет встречать, содержать 5 или больше единиц. Есть у нас, или нулей. Если у нас есть последствия длины 1000, то у нас большой вероятностью будет содержать 7 подряд идущих или больше нулей и единиц и так далее. Те же последствия, которые будет записывать человек, конечно, 7 единиц нулей он не запишет, потому что будет ну, случайный человек, он будет их избегать. Может быть, после этой лекции он, конечно, напишет там 100, 100 нулей и скажет равновероятно, но тем не менее. Итак, вот такая вот... Теорема, которая, тем не менее, иногда используются психологами в тех или иных исследованиях. Обе те последовательности, конечно, были не случайны, я просто сел и написал, чтобы продемонстрировать материал нашей лекции, но тем не менее. Хорошо. Давайте дальше. Ну такая занимательная задача, не знаю, по крайней мере, с моим детством ассоциируется, может быть, вас уже кто-то это не застал или это было, когда он был уже большой, но тем не менее. Помните альбомы с наклейками? Да, ну, футболисты, Барби, там, пони, там, да. Никто из вас не задавался вопросом, а сколько надо купить конвертов… При условии, что нельзя меняться с друзьями, да, чтобы собрать альбом? Вот, 100, 100, допустим, 100 наклеек, да, там 11, 100 А сколько же надо купить конвертов, чтобы собрать альбом? Во-первых, можно предположить, что издатели наклеек нечестные люди и сделали очень редкие наклейки. Но про это мы говорить не будем, мы предположим, что все наклейки равновероятны. То есть, если есть 100 наклеек, вероятность получить каждую из наклеек – односотая. Самое простое предположение. И меняться нельзя. Ну, как вы думаете, сколько надо купить наклеек? Ну, примерно 100, допустим. Ну, примерно, а с головы? 100 на 100. 100 на 100, 10 тысяч, вот Кирилл Да. Ну, много, я скажу, это много, да. На самом деле много, но больше, чем 100. Давайте посмотрим, что говорит теория вероятности. Дальше, это мы сказали. Итак, теория вероятности говорит так, что в среднем надо купить опять логарифм n умножить на логарифм n наклеек. Это такая вот есть теорема. То есть, например, если в вашем альбоме 50 наклеек и все они одинаково вероятны. В среднем надо купить не 50, а 200 наклеек. Для 100 – 500, для 200 – вообще 1060. Ну, для 500 таких больших альбомов, в общем-то, можно разориться. Давайте дальше. Да, как видно, хорошее дело сделали те, кто наверное, хочет разбогатеть. Вообще нереально. Ну, Хотя можно обмениваться, это немножко вероятность улучшает, уменьшает количество купленных, но тем не менее. Вот такая интересная задача. Вот теперь вам вопрос. Давайте дальше. На диске в плеере или на флешке, там, неважно где, у вас описано N-песен, и вы их проигрываете в случайном порядке. Да? Знакомы? Только добавим мне одно, одно предположение, возможно, что одна и та же песня будет проигрывана несколько раз подряд. То есть может быть такое, хорошо? Теперь вопрос: сколько в среднем надо ждать, пока каждая песня будет услышана хотя бы один раз? Понятен вопрос? У вас есть диск, на нем N-песен. Они в случайном порядке проекта. Одна, вторая. Вы ничего не жмете, слушайте. Сколько в среднем надо ждать, пока каждая песня будет услышана хотя бы один раз? n-логарифм Та же самая задача, что с наклейками. Точно? Да? Ну, такой, все верно. Да, То есть, тоже достаточно долго, лучше не слушать так, кто хочет послышать все песни. Хорошо, давайте дальше. Ну, кто хочет... А, есть замечательная книжка на русском. 50 занимательных вероятностных задач с решениями. Кто занимает, изучает математику, все прочитайте. Типа вообще, потрясающая книга. не, Правда, она совершенно не элементарная. Несмотря на все, там, занимательные то, рисунки, достаточно сложные, но интересные. Уже есть в интернете слайд-шер, я пришлю, уже все есть. Вот. А, ну, а кто хочет именно эту задачу, кто занимается теорией вероятности, может прочитать в этой книжке, может посмотреть, у меня есть решение. А, вот, вспомнил, хотел рассказать. Когда я проходил интервью в Интерфакс, у них есть ставка для программистов, они анализируют новости, дата-майнинг делают. У меня спросили эту задачу. Ну, не в таком формулировке, они спросили в математической формулировке. Ну, Но... так что кто проходит интервью, связанное с программированием, может пригодиться. Давайте дальше. Следующая задача. Так, носки. Да? Знакомы, незнакомые, Ну, гипотетически, по крайней мере, знакомы. Итак, давайте ответим на следующий вопрос. Давайте дальше. У нас есть куча, в которой n пар носок, носков. И, допустим, в темноте там, или в стиральной машинке, допустим, они все перемешались, и мы суем на руку и достаем по одному носку. И мы спешим на какую-то встречу. Раз, два, три, нам надо найти первую пару и сразу пойти. Предположим, что носки на ощупь одинаковые. Да? Ну, бывают там какие-то там носки там бархатные, там, не знаю, там такие. Но в среднем они одинаковые. Но предположим, что все пары разные. То есть, не, если все пары одинаковы, то неинтересно. Давайте дальше. Итак, насущные проблемы, да, если мы ошибемся, получится неприятно, все-таки хочется одеть одну и ту же пару. Итак, как вы думаете, сколько надо извлечь носков в среднем, разумеется, точно никто не знает. Может быть, мы с первого раза достанем пару, а может, нам придется половину всех носков достать. Как вы думаете, сколько в среднем надо достать носков, пока у нас не получится пара? Ну, примерно. Нет, не почему-то, не не та же сам. Смотрите, песни были с повторами. Вы могли купить наклейку номер один, еще раз наклейку номер один, еще раз. А вы уже достали, его уже там уже нету. Там все время уменьшается. Ну, и тем более здесь надо сейчас, извините, здесь надо пару носков, а там надо было весь альбом собрать. Задачи разные. Да. Ну неожиданный от вопрос, ответ. Подумайте, я вам скажу, в ответе есть число пи. Да, не, не очень понятно, причем здесь число пи и носки, да, как бы совсем непонятно. Да. Стиральная машинка круглая, там круг, правильно, может быть, может. Давайте посмотрим ответ. Итак, несложно доказать, опять же, относительно несложно, что среди надо извлечь корень из π умножить на n носков. Вот так вот. Ну, давайте посмотрим на табличку. Итак, например, если у нас в машинке 10 пар, то в среднем надо извлечь 6 носков. Если у нас очень много носков, 50 пар в машинке, или в шкафу, в тумбочке, там, то в среднем придется извлечь 13 пар. Итак, далее. А носков, носков, носков. Это пар, а это сколько в среднем носков надо извлечь. Выгоднее иметь больше носков. Да. Это <связь> вот. Меня никогда не путают. Не путаюсь. Ну, а, я правильно. а Еще есть более практическая, надо покупать одинаковые носки. Тогда вообще ничего засовывать не надо. Одинаковые вот, правильно. Да. <связь> <связь> <связь> вот. Теперь смотрите, интересное замечание. Мы с вами решили задачу с точки зрения теории вероятности. Мы сказали, вот модель, у нас есть носки, n пар, мы хотим знать, посчитать вероятность того же, сред... посчитать, сколько среди надо встать носков, чтобы получить одну пару. И эту задачу можно было решить, не эту задачу, можно было сформулировать обратную задачу. И этим уже занимается статистика. Предположим, у нас есть сколько то пар, и мы не знаем, сколько пар. И мы, хотим узна... и мы достаем по одному носку, пока не получим пару. О, страшно. Так, итак, давайте вернемся. Итак, мы решаем обратную задачу. Мы не знаем, сколько пар есть носков. Смотрите, мы не знаем n. Но мы можем доставать из, из барабана по одному носку и смотреть, пока не получим пару. И мы можем посчитать, сколько в среднем носков надо достать, пока у нас пара не получится. Как узнать, сколько есть пар? Обратное, да? То есть мы знаем, что количество пар n. Можно его, у нас ручки нету. То есть можно выразить вот это n, если, если мы посчитаем, сколько пар носков, сколько носков мы достанем до того, как получим первую пару. Если пар. мы вытащили, допустим, 18 Да, Если мы да, 18 носков, то это значит, что примерно в среднем у нас сто пар. Да, носков. Нет, но мы вытащили 18 носков, и как мы посчитали? Не, не так. Итак, смотрите, значит, можно провести такой эксперимент. Значит, барабан, при, вы не знаете, сколько у вас пар. Да. Вы приходите, начинаете доставать по одному носку, доставая, достали, досталась пара. Например, десятая попытка. Записали. Нет, сейчас записали. Первый раз не понадобилось 10. Хорошо, проводите еще раз этот эксперимент, достаете, достаете, вам понадобилось 20. Записали. И так много-много раз. А обратно да. Нет, да, да, обратно закладывать. Значит, у нас получилось много наблюдений. Мы можем посчитать среднее число от этих наблюдений. И, допустим, получилось 18. И можно показать. Статистики это показывается, что если у нас в среднем получается 18, значит, что самая точная пара, оценка… То есть, в среднем получается 18, пока у нас наберется одна пара. Одна пара, да, да, да. И статистика говорит, что это значит, что, скорее всего, в среднем у нас есть 100 пар. Может быть, 99. Надо перемешивать носки. Да, надо, переме... надо стирку за носом, чтобы все перемешал, все вверх. Давайте дальше. Да, ну вопрос, откуда пи взялось на сках, вы мне помогли ответить, я все думал, думал, но теперь ясно, потому что машинка круглая. Давайте дальше. Так, ну… На самом деле, вернемся назад. На самом деле, вот ей написано номер журнала, и номер этой задачи. и журнал с, в Америке с занимательными задачами, и там эта задача решается. А, но ну, на самом деле, для тех, кто знаком, это получается из того. Факториал, знаете, что такое факториал? Вот, факториал это 10, это 1 умножить на 2, умножить на 3 умножить до 10. Факториал больших чисел считать сложно. Но его можно приблизить с помощью приближения стирлинга. А приближение стирлинга содержит корень из 2 умножить на π на n. Так вот, решает эту задачу, получается факториал. Факториал приближается с помощью стирлинга, получается π. Ну, проще с барабаном. Да. Для ну, мы, не, но n это я просто написал. Это как бы для больших. Но для маленьких тоже верно, оно, оно стремится. Это приближенное решение. Ну, как бы да. Надо извлечь, как бы стремиться к корень из пен носков. Но это уже так. Давайте дальше. Теперь соответственно смотрите, какое интересное наблюдение. Если мы вернемся к нашему бифону, который, помните, сказал, что, ну, да, что можно посчитать π, кидая иголку на плоскость. Точно, теперь смотрите, мы можем сейчас тоже посчитать π. Вернитесь назад, пожалуйста. Смотрите, мы знаем, что среднее количество носков, которые надо достать, равняется корень из π умножить на n количество пар. Смотрите, мы n количество пар мы знаем. Количество носков мы можем посчитать. У нас уравнение, в котором… Предположим, что π мы не знаем. Мы знаем, сколько есть пар, мы знаем, сколько на сколько мы достали. Поставим эту формулу, можем посчитать примерно, чему равняется π. Точно так же, как он считал π, бросая иголку. Соответственно, его... Давайте продолжим. Из... Вот, типа, соответственно, известное утверждение Бифона можно перепродировать следующим образом. Дальше дайте мне много носков, время, и я вычислю π. То есть π можно посчитать с помощью носками. Пожалуйста, на самом деле реальный эксперимент. Возьмите кучу носков, доставайте, считайте, в результате получится примерная оценка π. Единственная проблема в чем, забегая вперед, я скажу, что посчитать с точностью π, да, с точностью 1 сотая, да, то есть 3,1,4. Чтобы такой точность посчитать, надо в среднем 100 в квадрате 10 тысяч экспериментов. А чтобы посчитать с точностью одна тысяча, надо в среднем тысяча в квадрате, миллион экспериментов. Ну, то есть, достаточно долго, неприятно, но, тем не менее, возможно. Кому нечего делать, может посчитать. Давайте продолжим. Теория вероятностей и планирования семьи. Тоже такое интересное наблюдение. Давайте дальше. Предположим, что… Ну, некоторые предположения всегда нужны, иначе у нас получилось сложное решение. Итак, предположим, что вероятность того, что родится мальчик, равна вероятности рождения девочки в какой-то семье, да? Предположим, что по одного ребенка первого не влияет на пол второго, не влияет на пол третьего и так далее. Да? И предположим, что двойняшки, тройняшки родиться тоже не могут, только по одному ребенку за раз. Вот такие самые простые предположения. Понимаете? И теперь давайте посмотрим на следующие стратегии, как люди могут планировать свою семью. Давайте дальше. Итак, предположим, что есть различные типы семей. Одна семья говорит так, по климическим соображения. мы будем заводить двух детей. Ну, пришло, что получится. Ну, предположим, в идеальном мире получается математическом. да. Мы будем заводить двух детей. Соответственно, у них б... когда они их заведут, у них будет или мальчик-мальчик, или мальчик-девочка, или девочка-мальчик, или девочка-девочка, да? Нет больше варианта. Другая семья говорит так. А мы будем заводить ребенка до первого мальчика. Допустим, если родится мальчик, все, не будет один мальчик. Родится девочка, потом они еще раз попробуют. Допустим, мальчик, все. все. Девочка-девочка-мальчик, все. Опять, же, обратите внимание, это абстрактная задача, то есть мы предполагаем, что люди бессмертны не могут постоянно заводить детей, то есть горцы такие, но ну, тоже, они заводят ребенка до да, первого мальчика, вторая семья, третья семья, они говорят вообще так, мы будем заводить детей, пока мальчиков не будет в два раза больше, ну или минимум два, то что то есть, ни одной девочки нет, надо же остановиться, да? то есть например, если родится оба мальчика, все, это минимум два, они останавливаются, если родилась девочка, то надо, чтобы мальчика было в два раза больше, например, девочка, мальчик, мальчик, нормально, они останавливаются, ну и да, да, дальше это различные варианты, мама, мальчик, девочка, мальчик и так далее, вот тут перечислены Просто какие-то три стратегии та, сейчас того, как, например, какие-то люди решили заводить детей. Такие абстрактные, теоретически. да? Или, ну, тут надо писать, или минимум или два. Там, да, там, или. или, ну, да, ну, имеется в виду, что два мальчика, или дв вот это, да. Вот. Ну, и, тут, соответственно, можно придумать, таких стратегий очень много, но они все должны быть... Как бы в, те, в, в, в, в, таком, в такой формулировке, что в конкретный момент нам времени нам ясно, останавливаемся, останавливаемся мы или нет. Как вы думаете, в среднем, в каком типе из этих трех семей, будет больше мальчиков? То есть, на самом деле, вопрос можно по-другому даже сформулировать. Могут ли люди, да, как бы казалось бы, пол ребенка, высшие силы, да, могут ли люди, с помощью того, выбирая, как заводить детей, в этой теоретической ситуации влиять на то, сколько у них будет мальчиков в семье, сколько девочек, да, аборт и другие мешания мы не рассматриваем. Да, вот могут или не Я могут? именно абсолютное количество мальчиков или соотношение. Мальчиков? Соотношение, пропорции, да, пропорции. Мне кажется, в этом Вопрос еще. Раз. В, в каком типе семьи будет больше мальчиков? Да. Ну, пропорции. Мальчик. Да, во всех... А. А ну, да, это гипотетическая ситуация. Потому что может заводить детей пока надо. Вот, вот с точки... Давайте дальше. Ну, природу не обманешь, говорит теория вероятности. Есть теорема, которая основывается на равенстве Вальда, который учат в теории случайных процессов. И там эту задачу обычно показывают, которая говорит следующим образом. При любой стратегии останова, вот те стратегии, которые были, это были стратегии остановок. Что это такое, сейчас не важно, но поверьте мне, пропорции детей каждого пола будет равна. То есть неважно, как люди будут планировать, когда остановиться, да? когда остановиться да, на мальчике, больше или меньше, природу не обманешь. В среднем это посчитать на большой промежуток времени, большое количество детей. Пропорция мальчиков и девочек останется одна и та же. Планируй, не планируй. Такую стратегию, всякую стратегию, в среднем, бесконечно времени будет одинаковая пропорция. Да, сейчас секундочку. Правильно понимаешь? Да. Нет, с количеством это не связано. Это при условии, что можно заводить детей бесконечно долго, и люди не умирают. Я понимаю, но если у вас разное количество типов семей… А, нет, в каждом типе семей пропорция мальчиков равняется пропорции девочек, равняется 50%. Каждом да. В каждом да да количество Нет, сейчас, вернитесь, пожалуйста, на, на, на слайд назад. Значит, вот теорема следует, сейчас еще вопрос. Значит, смотрите, в первом типе семей, если взять большое-большое количество или да, посчитать среднее, будет половина детей мальчики, половина девочки. Во втором то же самое, и в третьем то же самое. Один. То есть неважно, какую стратегию мы изберем, в среднем половина мальчиков и девочек будет а тут если типов А с типе неважно. Это верно, верно для каждого типа. Обычно, когда говорится, в среднем имеется в виду для достаточно большого числа семей. То есть в среднем, там, когда X там. Вот. неважно какое количество. Соотношение. Соотношение будет тоже, но остановится. Да, но соотношение мальчиков и девочек будет равняться единице. В общем, да. Но... Не, не, и здесь, и здесь, и здесь. Сейчас. Соотношение, да, Со... количество будет разным. Да, да, не, но... нет, наш интересует вопрос, в среднем в каком типе семей будет пропорция. Пропорция имеется в виду, пропорция, а, пропорция, пропорция. Да, пропорция, соотношение. Сейчас, секундочку, тут вопрос, да. А, может, возможно, я неправильно да. понимаю, Два больше, чем девочки. Да. Может быть, никогда не остановится. Да. Да. Значит, у них мальчика больше? Нет. Нет. Потому что у кого-то будет бесконечное количество денег. Да, у кого-то... Да. Ну, это теорема, да. Может быть, он никогда не остановится. Но семья же будет жить, заводить детей, заводить детей, заводить детей. Сейчас, секундочку. И ездят мы в какой-то момент, любой момент, да. Там спустя 10 лет, сделаем фотографию всех детей тут, тут и тут. Мы видим, что на этой фотографии... На первой фотографии, где типа все-все семьи. В среднем половина мальчиков, половина девочек. На второй тоже половина мальчиков, половина девочек. И на третьем. Понятно, что есть те, которые никогда не остановится. Но в любой момент времени достаточно далекий, Если мы сделаем фотографию, тут в среднем половине 50 на 50, тут в среднем 50 на 50, и тут в среднем. Пропорция будет одинаковая. То есть, и это смысл того, что написал, природу не обманешь. Но опять же, это теорема. Понятно, что это в общем случае невозможно. Да, сейчас там, да. А, вот, меня интересует... Если мы представим как мы, команды, те, которые за мальчиков, те, которые за девочек, то есть получается там, от, од от одного до бесконечных да. там, значит, да. а, то есть там, со второго и дальше у них получается ну, повезет да, как бы одинаковые да. лица, но в команде за, там, где девочка, там получается, что первый ребенок как бы не все. А в случае с мальчиками, да. это как бы засчитывается. То есть получается смещение все-таки в сторону мальчиков в этом случае. Ну просто потому, что один ребенок возможен у мальчика. Нет, смещение не получается, потому что здесь один, а здесь может два. Девочек, один да, здесь, тут есть семьи, в которых 15, но они маловероятны. И вот эти все вероятности, они компенсируют одно второе, получается одно второе. То есть вы правильно говорите. Тут да, тут как бы как будто мальчик, но тут-то может быть, тут, допустим, тут мальчик, да, тут преимущество мальчиков, здесь 50 на 50. Но здесь может быть семья, где две девочки-мальчик, может быть семья, где три девочки-мальчик. С маленькой вероятностью может быть семья, где миллион девочек-мальчик. Да? И вот это все компенсируется, дает 50 на 50. Правду, не обманешь, теорема, на самом деле, с одной стороны, сложная. Давайте дальше. Но неравенство Вальда это такая тяжелая артиллерия, хотя и простая, которая очень быстро эту теорему доказывает. Есть Ролик, но он больше для математиков, там это доказывается. Кто хочет, может посмотреть. Да, Кирилл? А я хотел вот, ну, как бы задать вопрос и предложить свое объяснение. Мне кажется, что здесь ключевым является условие того, что появление мальчика и девочки равновидно. Ну, тогда. И, и, и тогда получается, что любая стратегия, она все равно будет… Э на длинном участке за счет этого условия ну да ну, вот ну да это? да ну можно но формально вот оказывается, там надо читать суммы и так далее да ну такая интересная наблюдение которое может быть правда не интуитивно кажется что мне тоже казалось что если это, там, допустим до первого мальчика то мальчики вроде в приоритете но теория вероятности расставляют все на свои места давайте продолжим что у нас там еще есть а теория вероятности и анализ изображений такой это область моего исследования. Я сейчас скажу пару слов, чтобы там детали, детали не входить. Итак, ну, обработка изображений, компьютерное зрение. Да, им пользуемся мы, когда там фотографии выкладываем в интернет. Виртуальная реальность, которая скоро появится. Анализ там, сканов мозга, МРТ и так далее. В общем, очень бурная, широко развивающая область исследований. Дальше. Да, даже вот обработка и анализ изображений, да, обработка фотографий, распознавание лиц, там, преступник идет в аэропорту, не преступник, моделирование трехмерных фотографий, узнавание эмоций на фото, сейчас очень актуально, да? кто смотрел, обмани меня, ретуширование фотографий, поиск похожих изображений, та, -та, та Очень огромная область, и мы с вами в той или иной мере являемся ее потребителями, да, согласны. Есть игры, которые распознают, как человек движется и там участвует в игре, в общем, очень много всего. Дальше. Ну, вот такая задача, мы поговорим с вами о поиске похожих изображений. Прошлым летом я нашел этот поиск в Google, ввел свою фотографию, и Google нашел мне похожее изображение меня. Ну да, так теоретически не знаю, сколько похоже, но вот может это я еду. И может быть, я отвернулся, остальные как-то не очень похожи, да? Это типа того, что Пикассо делает? Я не знаю, это Google в Google поиск есть, поиск похожих изображений. Ну да, можно, ну не знаю, не знаю, да. Но они все похожи Но на Ну вот, вот, вот, хороший вопрос. Да. Да, вопрос да. да, вопрос, а что значит похожее? Похожий фон, похожие текстуры. Допустим, я бы, конечно, хотел увидеть себя. Но ну, или человек, который на меня похож, по крайней мере, да. Там, может, какой-нибудь ученый, там, был бы на фотографии или еще что-то. А вот оказалось, вот они, допустим, сделали по фону. Ну, в общем, вопрос непростой. Что значит похожее изображение? Давайте дальше. Да, похожая текстура, похож сюжет, может, кого-то интересует сюжет. Кто-то хочет найти фотографию, где есть велосипедист, который спускается с горы. А может быть, похожие цвета, может, еще что-то. В общем, задачи сложная. Мы с вами не будем говорить о сложных задачах. На них еще сложнее найти точное решение. Мы поговорим, начнем с очень простой задачи. Дальше. Ответим на очень простой вопрос. Который, тем не менее, решение, которое достаточно непростое. Можно ли изображение? Очень-очень простой вопрос. У нас есть картинка, фотография. Да? Можно ли его разделить прямой линией на две части, каждая из которых одноцветная? Например, вот эту картинку, представьте, что это пиксели, да? можно разделить. Вот я его разделил. Тут все белое, тут все черное. Да? И эту картинку несложно проверить, как ее не дели. Да? Как ее не дели, нельзя. Всегда будут кусочки белого и черного с обеих сторон. Вот такая простая задача. Как она связана с теми, ну, как один какой-то совершенно, самый простой базисный элемент. Можно так разделить, можно так, а потом получить более сложную иерархию. Задача простая, согласны? Ну, По крайней мере, тут уже тут нет проблем с похожестью, непохожестью. Просто есть изображение. Можно ее разделить или нет? Обратите внимание, что мы, как люди, эту задачу решаем элементарно. Нам не надо перебирать все пиксели, мы смотрим на изображение и говорим, можно, нельзя. Да, Давайте продемонстрируем это. Следующий слайд. Ну, помогите мне. Это можно разделить? Нельзя. Это можно? Тоже нельзя. Эту? Можно. Да? Элементарно мы решаем сразу, благодаря нашему зрению, благодаря тому, что существуют параллельные... Это процессы обработки информации зрительной. Мы решаем ее вообще быстро, мы даже не перебираем все пиксели. Да? Мы же не смотрели так-так-так-так, так, тут-тут-тут, так, так, так, так, так поделю, так поделю, так, о, можно. Нет, раз, увидели, сразу решили. Для компьютера это сложно. Дальше. Да? Как, вот, как решили бы самый простой алгоритм, как, как компьютер бы мог решить эту задачу? Давайте дальше. Самый простой вариант. Да? Вы как бы многие не сталкивались с алгоритмами, там, как компьютер решает, но в данном случае этого и не нужно. Как бы, если бы вы были компьютером или человек, который говорит компьютеру или другим людям, как решить задачу? Ну, теоретически. Попробуй все возможные линии. Проведи линию, посмотри, хорошо, плохо. Проведи другую линию, посмотри, хорошо, плохо. И так проведи во все возможные линии и посмотри, можно разделить изображение или нельзя. Да, согласно. Такое наивное решение. Так провели, так провели, так провели, так провели, так. Если это ни одно из разделений не помогло, картинка не делится. Если помогло, значит, можно разделить. Согласны? Понятный алгоритм. Вроде бы алгоритм понятный. Давайте посмотрим, в чем возникает сложность. Дальше. Смотрите, возьмем стандартное такое изображение, в котором 4000 пикселей по длину и ширину. Так вот, несложно показать, что количество способов провести такую линию, комбинаторная задача, да, количество способов провести такую линию, это 96 миллионов. То есть, из 96 способов провести линию для изображения 4000 на 4000. Кроме того, обратите внимание, когда мы проводим линию, нам надо проверить, что над ней все пиксели одного цвета и под ней все пиксели другого цвета, а пиксели на 16 миллионов. То есть в самой наивной реализации нам надо проверить 96 миллионов разбиений, и в каждом из 96 миллионов разбиений есть 16 миллионов пикселей. Дальше. То есть всего получается... Сколько здесь? Полтора миллиона миллиардов. Ну да, очень большое число. То есть это полтора миллиона и умножить на миллиард возможных вариантов. Компьютер, если это дать компьютеру вот так, он не сделает не остановится. И один компьютер это не сделает. Но тем не менее, задачу надо решать. Так, простая задача. Вы видели, какая простая была задача. Там не надо было узнать человека, похожего на другого. Надо было просто посмотреть. Да, куда уж проще. Можно ли не разделить изображение или нельзя. Мы хотим проще. Дальше. Да, ну беда, да, что делать. Давайте дать. Можно ли быстрее? Задим более интересный вопрос. А можно ли дать ответ на наш вопрос, не проверяя все его пиксели, не проверяя все пиксели изображения? Вот. Можно и тут, да. Проверять до первого случая, когда у нас попадется два цвета в половине. Это можно. Но а в худшем случае, да. Но в худшем случае ему не попадется. Ну да. Вот. Так вот. И тут мы попадаем в область вероятностных алгоритмов. Вероятностный алгоритм получает, решает задачу, используя теорию вероятности, он, ему разрешено как бы кидать монетку, получать орлы и решки, но благодаря тому, что в задачу мы вносим теорию вероятности, сложных аспектов не будет, не бойтесь, подчас ответы на эту задачу будут утвердительней. Можно решить задачу очень быстро, иногда для этого даже не надо проверять все пиксели изображения. Мы покажем, что даже достаточно проверить вообще маленькую, маленькую часть этих пикселей. Единственная будет проблема с вероятностным алгоритмом, здесь разные виды вероятностью алгоритмов, что иногда он будет ошибаться. Но Решить что-то очень быстро и оценить вероятность ошибки – это лучше, чем вообще ничего не решить. Это во-первых. Во-вторых, если вероятность ошибки, например, 1 миллиардная. Ну и пусть он ошибется в CRS 1 миллиарда. Какая нам разница? Мы будем искать, у нас будет в базе данных миллиард картинок, мы там найдем 100 тысяч и на одной ошибимся. Ну и что? Какая разница? Это намного лучше, чем вообще не решить задачу. Итак, мы чуть-чуть поговорим с вами о вероятностных алгоритмах. И тут есть одно небольшое важное замечание, которое я хочу сказать. Давайте дальше. Дальше. Поговорим о случайных докторах. Этот вопрос связан с случайными алгоритмами, и многие, как бы, стоит его понять. Смотрите, предположим, вы староста деревни, да, у вас даже вот, и вам надо в деревню пригласить доктора. И вот приходят вам разные доктора, и про одного известно следующее. Да? Известно, что 90 жителей вашей деревни он сможет излечить. Не знаю, там какая-то эпидемия, 90%. Вот известно, что докторы там и болит, да, и лечат в вашей деревне 90% жителей. А других 10 не вылечат, все. Второй доктор, известно, что он может взять человека, попытаться его вылечить и вылечит его с вероятностью 90%. 0,9. Вот, какой доктор лучше? Какого доктора вы все в деревню вы возьмете? Вот, это не одно и то же. Фировка. Фировка. Фировка. Он спасет нужных людей. Да, можно брать несколько раз. Можно брать несколько раз. Вот, можно брать несколько раз. Смотрите, первый доктор, он с первого раза спас 90% людей, а остальные 10 умрут. Все. Закончилось. да? Второй доктор, он вероятностный. Он придет к нему пациенту, он ему даст лекарства, микстуру, уколы. Сверху 90% человек вылечится. 90%? Ой, 0,9. Сверху 0,10 он не вылечится. Он придет еще раз к этому доктору. И опять, с вероятностностью 0,9 вылечится, не вылечится. На самом деле, второй доктор лучше. Второй доктор когда-нибудь вылечит. Причем достаточно неплохой вероятностью. А первый, просто для него есть люди, которые плохие. Которые его дискредитируют. Он просто не будет их лечить. Ну, лучше второй доктор. Понятно почему? А если да. Нет, но есть об одной нет. Но обычно, почему я написал, сказал про докторов, потому что на самом деле доктор – это алгоритм. Алгоритм можно запускать сколько угодно раз, просто проще говорить о докторах, чем об алгоритмах. Да? Вот. Итак, смотрите, то же самое про случайные алгоритмы. Их можно смотреть на случайные алгоритмы, у которых есть плохие входные данные, на которых они работать не будут. Это первый тип. А можно посмотреть на второй тип алгоритмов, которые на любые данные... С вероятностью 0,9 дадут хороший ответ. Могут ошибиться, но если они ошибиться, мы можем еще раз запустить. Два раза, три, пять, десять. Так вот, мы будем говорить о случайных алгоритмах второго типа, которые могут ошибиться, но запустим несколько раз и получим в конце концов правильный ответ. Это такое небольшое замечание, но тем не менее оно важно для тех, кто занимается алгоритмами. Ну и так, достаточно занимательная аналогия. Итак, давайте перейдем дальше. Итак, второй лучше. Так, если он не справится, дадим ему еще один шанс. Дальше. Теперь, так, я не буду входить в детали. Помните нашу задачу, да? Изображение разбить линии. Несложно показать, и это доказано математически, есть работа, я выложил в интернет. Я вам скажу только ее следствие, без всяких теорем, без всего. Смотрите, несложно показать, что достаточно взять очень маленькое количество пикселей. Оно даже не... Ну, тут давайте давайте посмотрим. Вот. В общем, все доказательства в статье, но, это... но мы говорим о работе, которая, по сути, является теоремой. То есть это не какой-то алгоритм, который... Может быть, работает, может, не работать, может, иногда работает. Такие часто используются в теории, потому что программистам надо, чтобы что-то работало. Допустим, надо как-то распознавать лица, как их распознают. В данном случае мы говорим о теореме и о алгоритме. Итак, можно доказать, что если мы случайно выберем определенное количество пикселей, то вместо того, чтобы проводить полтора миллиона миллиардов операций, достаточно, например, для определенных условий взять всего сделать 200 тысяч операций. И мы с определенной вероятностью успеха и неуспеха сможем решить задачу разбедения изображения на обе части. Опять же, бесплатно это не дается, у нас теперь есть вероятность ошибки. Но обратите внимание на эти числа. Компьютер может делать там, десятки миллионов операций в секунду. То есть это реальный алгоритм, который можно запустить, там, сколько надо изображений. Это алгоритм нереальный. Второе очень важное замечание: обратите внимание, у нас картинка была размером 4 миллиона пикселей. Ну, 16 миллионов пикселей. А мы тут делаем всего 200 тысяч операций. Это значит, что мы даже всю картинку не считываем. Нам достаточно взять ее малое количество пикселей. И это, опять же, деталей тут нет, но тем не менее показывает мощь в ряде случаев вероятностных алгоритмов. Какое-то сложное изображение, сложная задачи, мы по хитрому, по умному выбираем случайные пиксели. Очень важно случайно. Если мы не будем их выбирать случайно, мы будем доктором первого типа. Мы не хотим доктора первого типа, хотим второго. Если мы будем их выбирать случайно, применяя закону, мы можем подчас очень часто, очень быстро, эффективно решать очень сложные задачи. Ну вот так. Давайте дальше. Детали есть тут. Лабиринты. Такая тоже задача. Случайное блуждание. Лабиринты тоже. Итак. Лабиринты бывают разные, поэтому я уточню. Предположим, что у нас есть лабиринт, который состоит из комнат и туннелей. То есть такой комнаты ведут проход, и идешь, идешь, приходишь в другую комнату. Путешественник находится в замкнутом огромном лабиринте без выхода. Выход нам не нужен. Все комнаты лабиринта выглядят одинаково. Что это значит, что он не помнит, был я вон в этой комнате или не был. Все одинаковые. И известно в лабиринте, что в лабиринте N комнат, N, как правило, большое. Миллион, там, сто тысяч, неважно. Какая цель путешественника? Он получит приз, он будет ходить, когда ему надо, он ходит, ходит по этому лабиринту, в какой-то момент он должен сказать, все, я везде побывал. Я побывал в каждой комнате. Вот цель путешественника. Ему не надо искать выход, он знает, что в лабиринте миллион комнат, ходит, ходит, ходит, ходит. Часов у него нет, там какие-нибудь расстояния замерить он не может. В какой-то момент он должен сказать: Я побывал во всем лабиринте. Во всех комнатах. Если он ошибется, ничего не получит. Убьют его. Если не ошибется, получит приз. Вот такая вот задача. Смотрите, понятно, что если бы у нас не было лабиринта, а все комнаты были бы. Подряд соединены первая, вторая, третья, и он знает, что миллион комнат это просто, да, он идет, считает. Первая, вторая, третья, четвертая, миллион. А, все, прошел, решил. Но у нас-то лабиринт, и комнаты одинаковые. Вот как ему быть? Вот такой вопрос. Вопрос понятен? А память у него есть все-таки? тут вот непонятно. Все комнаты лабиринта выглядят. Один. Вот, вот, да, да. Ну, подожди, предположим, что есть память. Да. Предположим, что памяти нет, у него есть краски. Предположим, у него есть краски. Что? Он может сделать какую-то памятку. Да, комнате, и предпол... по левой стороне. Это Хорошо, Но ну давайте начнем. Предположим, что у него есть краски. Да, левой стороне, Кирилл писал про левую сторону. Да, Предположим, что у него есть краски. Что, у вас есть краски, вы путешественник. Что бы вы сделали? Ну, вот у вас есть краски, вот лабиринт, вам надо что-то делать. Вы знаете, там миллион комнат. Можно нумеровать. Да, можно нумеровать, правильно, да, это еще лучше. Да, как, когда, когда миллионы писали, все. Или можно хотя бы их помечать. И считать в голове. Да, да, ну то же самое, да. Самое простое нумеровать. Правильно, у нас есть краска, ходим, нумеруем. Как ходить? Нужен какой-то алгоритм обхода лабиринта, правильно? Вот вы предложили алгоритм правила левой руки. Да? Отлично, наверняка многие слышали, левые руки, правой руки. Оказывается, есть лабиринты, в которых правила левой руки и правой руки не работают. Ну, это, например, если есть несколько входов в Ну, детали не важны, но есть алгоритмы, да, есть алгоритмы которые гарантируют обход любого алгорит... лабиринта. Предположим, что вы этот алгоритм знаете, у вас с собой книжечка есть. Ш -ш -ш. У вас есть алгор... Вы знаете, как обойти лабиринт. И у вас есть краска. Так, задача решена. Да. А количество комнат неизвестно? Известно, известно. Миллион. А. Да, но они одинаковые. Итак, первое решение такое. Смотрите, если мы знаем алгоритм обхода лабиринта, и у нас есть краска, задача решена, обходим по этому алгоритму все комнаты, нумеруем, когда увидели там N, миллион, все, мы решили, задача решена. Отлично. Простое решение, согласно да? Только надо знать алгоритм обхода лабиринта. Есть разные. Есть, например, рандомизированный алгоритм Тарии. Там, как кидается монетка, обходится... Неважно. Дальше. Простая задача. Обходим лабиринт с помощью известного алгоритма. Каждую комнату помечаем краской. Давайте усложним задачу. Предположим, что у нас нет краски. Комнаты, как мы уже сказали, одинаковые. Помечать ничего нельзя. Карту тоже составлять нельзя. Память, да, память конечная. Память не то что конечная, она очень маленькая. Мы можем помнить логарифм от n информации. Но это неважно. Предположим, что память очень маленькая. Я так скажу, предположим, что человек может только считать. Вот это первая комната, это вторая комната, но он не знает, он в одной и той же комнате уже был или не было. Предположим, что человек может только считать. То есть вот это первая, вторая, третья, четвертая, пятая, вот он можно считать сколько хочет, но он не видит разницы. Он может в эту комнату прийти десятый раз и скажет, что это комната там 128, но на самом деле одна и та же уже десятый раз. Предположим, что вы можете только считать. Как быть? Вам надо в какой-то момент сказать, я обошел все комнаты в лабиринте миллион комнат, да? Сейчас секундочку. То есть вы можете находить миллион, сказать, я обошел, но скорее всего в одной комнате были хотя бы два раза, все проиграли. Может миллиард, а может мы не дошли до какой-то комнаты, 10 миллиардов. Как быть, да? Я как раз спросить, а? Не-не, И... один раз, один раз. То есть все знают, сказать, вот как вот быть в таком случае, да? Ну, близко, О, да. Ну, ну, можно, если будем вдруг выходить, если круглый. Вы да. А можно, например, кидать монетку типа налево идти. О, а и отлично, и вообще супер. Голову, например, да, супер, да. А когда остановиться, это правильно. И когда? А, это все, супер, супер. супер да. Число комнат, да. При котором мы можем, будем иметь право сказать, что это не нужно. Да, отлично, супер, супер. супер. Вот вы вдвоем вообще супер сказать. Вместе, да. Да. Ну, да, да. Не, все верно. да. Значит, смотрите. Прежде всего, девушка предложила кидать монетку. Вы предложили считать, сколько, в какой-то момент остановиться. Все верно. Но прежде чем кидать монетку, смотрите, у этой задачи есть решение без монетки. Невероятностное. Оно очень сложное. Оно использует тяжелую математику, графы, экспандеры, сходимые, собственные числа. Очень сложное, совершенно непонятное. И у этой, его, кстати, нашли недавно. Вот это сложное невероятное решение. Нашли буквально 4 года назад, была конференция. Но оно сложное, я его тоже не понимаю до конца. Но у этой задачи есть очень простое вероятностное решение. И вы, в принципе, его уже нашли, кроме одной маленького там, вещи, которую вы не могли придумать, надо посчитать. Но, в принципе, вы нашли очень простое вероятностное решение. Итак, давайте на него посмотрим. Абсолютно верно. Решение такое. Тут ошибка, не обращайте внимания. Надо случайно, я ночью вчера писал, надо случайно блуждать по лабиринту. Что значит случайно? Если -то есть два прохода новых дай монетку, решка 50, в одну сторону орел, в другую. Если три прохода, одна треть, одна треть, одна треть, надо случайно блуждать по лабиринту, пока мы не просетим, ну, практически как с носками, да, если убрать две тройки, n лог n. Ну, а не с носками, а с этим, что у нас там было, с, с, с конверт, с наклейками. Практически как с наклейками. Надо случайно блуждать, 3n в кубе лог n -ко -шаков, комнат посетить. Можно доказать, и это не очень сложно, намного проще, чем невероятное решение, что после такого количества проходов комнат Случайно, блуждая по графу, с вероятностью, которая стремится к единице, мы обойдем весь алгоритм, весь лабиринт. То есть мы можем ошибиться, но вероятность ошибки будет очень мала. Соответственно, если вы окажетесь в таком случае, вам надо будет обойти лабиринт, допустим, размером 100, искать, когда вы все обошли, у вас нет памяти, можете считать, отсчитаете а 3 умножить на n в 3, сколько там 100, на 110 тысяч, миллион, миллион умножить на гориф 100. Там 10 миллионов шагов, и можете быть свободны. Вы, скорее всего, выиграете. Вот такая вот интересная задача. Еще раз сейчас я отвечу на вопрос. Что интересно сказать? Ну, в принципе, это само решение понятное. Да? Вы сами его предложили. Только непонятно, откуда взялась эта константа. Ну, это уже не важно. Но невероятное решение... Ну, вам остается только не поверить, оно необычайно сложное. То есть его может, ну, его очень сложно понять. Там такое все наворочено. А вот вероятность очень простой. И эта задача, помимо там лабиринтов и так далее, один из случаев того, как, как вот задача с изображениями, когда теория вероятности позволяет решить очень-очень сложную задачу, пусть какой то вероятность ошибки, которая что к нулю, очень-очень просто. Обратите внимание, опять же, решение вы поняли, вы сами его предложили, только осталось констанцию доказать. А невероятность решения очень сложная, да решение которое мы здесь имеем. Да. Какова вероятность того, что мы действительно посетили? Она зависит от n, и она, чем больше n, тем ближе она к единице, но она очень близка к единице. Ну, то есть там 1 делить на 1 минус n, там, где e в степени n, она быстро стремится к нулю. Есть, но он очень маленький. Там для больш... Если там 2-4 комнаты в лабиринте, то он большой. Да, да, да, да там, да. Вот. И есть еще. Есть, тут есть физики, а вопрос. Натуральный, натуральный, ладно, Физики здесь есть. Да. Е вот, физик. Вот, ну, я скажу для всех. Значит, я, я не физик. Смотрите, есть, значит, есть физика, есть теория случайных процессов, да, блужданий. Так вот, есть гениальная книжка, в которой ученые доказали, что любой. Послушайте, вообще, такой потрясающая вещь, что любой лабиринт. Можно перевести в электронную сеть, в электрическую как, да, в электрическую сеть, э, схему, там резисторы, напряжение и так далее, и, соответственно, получить ту же самую задачу. То есть, вместо того, чтобы решить задачу для лабиринта, можно засунуть ее в черный ящик, очень простой, который выдаст нам электрическую схему. Прийти с этой схемой к физику, сказать, реши мне, посчитай там напряжение, токи, и он посчитает эти токи, и переведем эту задачу назад, и мы получим вероятность обойти лабиринт. Соответственно, существует вот это, как называется, изоморфизм. Между лабиринтами и схемами. А можно еще ее собрать и даже померить. Да, да, на самом деле да. То есть, в принципе, вообще потрясающе. Вот те люди, которые нашли эту взаимосвязь. Да, берем какой-то лабиринт. Как то что-то с ним делаем, получаем электрическую сеть, идем к физику, физик решает, и у нас есть задача про случайное блуждание. И то же самое, верно наоборот. Предположим, есть какая-то схема, и физик там не знаю, не может что-то посчитать. физикой я хуже знаком. Он идет к специалисту по теории вероятности, тот эту схему переводит в лабиринт. А говорит, ну это же известный граф. Там чипок чпок дает ответ, и дает физику напряжение. Колоссальная связь казалось бы да разных вещей. Случайное блуждание по лабиринту, электрические схемы, физика, электроника. Тем не менее есть книга на английском в доступе. Random walks and electrical networks. Случайное облуждания, электрические сети. Колоссальные. Я не знаю, как кто-то до этого додумался, но тем не менее очень интересно. Это называется вообще творчество, по большому счету. Вообще математики очень радуются, когда находят изоморфизм. Изоморфизм – это что-то одно, связано с тем, кто-то другим. Так что, по сути, здесь взаимосвязь один к одному. Как тут? А здесь угу. это тоже изоморфизм. Ну, не, не совсем. Изоморфизм это там отслуживает. Да, да, изоморфизм это более тот. говорит, Я так не вдаюсь в детали. Но, ну, в общем, кому интересно. Вот эта вещь вообще она потрясающая. Вот эта, да, лабиринты и какие-то электронные схемы. Но, тем не менее, давайте продолжим. У нас еще нет. Да, но ну, это уже было, это видно на другой слайд. Случайное блуждание. Случайное блуждание изучают в рамках, как правило, во-первых, иногда чуть-чуть в рамках теории вероятностей, иногда в курсе случайные процессы. Мы рассмотрим самое простое случайное блуждание по прямой линии. Эту задачу формируют по-разному. Одна формулировка такая. Есть пьяница, там есть его жена, есть, допустим, кабак. Так, так как человек пьяный, там каждый раз с вероятностью 50% делает шаг влево, шаг вправо, какова вероятность, что раньше он придет в кабак, чем дойдет до жены. Это первая формулировка. Да? Но ну, вторая формулировка такая. Допустим, есть два человека, которые, там, не знаю, глухонемые, слепо-глухонемые. Они потерялись на прямой линии. Каждый раз делают шаг влево, с 50%. Каждый из них, и каждый из них также шаг вправо. Какова вероятность, что они встретятся? Сколько в среднем времени надо, чтобы они встретились? Вообще, встретятся ли они? Очень много... Изучают случайные блуждания, опять же, они связаны и с электрическими сетями, и с теорией случайных процессов, и задачами оптимизации. Ну, давайте возьмем сам простой случай. Вот у нас есть два человека, расстояние между ними на самом деле несущественно. Оно может быть равняться единице, может 10, это не важно. Давайте дальше. Какова вероятность, что эти два человека встретятся? Как вы думаете? Друг друга они не видят, пока они не столкнутся, допустим, да, слепые, слепо глухо не мы даже, предположим. Когда они не столкнутся, они друг друга не видят. Какая вероятность, что они когда-нибудь встретятся, я уточню? Когда-либо? Когда-либо. А у них у обоих, Один. они оба одновременно? Да, да, оба одновременно. Не-не, вот, оба, оба одновременно. Один. Один. Один. Неважно. Единицы, наверное, а, вот, да. не, можно показать, это не, не просто, но и не сложно, что вероятность их встречи, сейчас будет парадокс небольшой, слушайте, вероятность их встречи равняется единице, но среднее время до встречи равняется бесконечности. Это даже верно, если они бы рядом стояли. Парадокс. То есть вероятность встречи при таком случайном блуждании равняется единице, когда-нибудь они встретятся, но среднее время до встречи равняется бесконечности. То есть не совсем утешительно, да? Давайте посмотрим. Да, то есть, если предположить, что эти люди, единственные люди на Земле, которые там блуждают или там хотят друг друга найти, да, они встретятся, но среднее время до встречи равняется бесконечности. Давайте продолжим. Что про плоскость? Предположим, что есть два человека. Можно делать шаг вверх-вниз, влево-вправо. То же самое, случайное блуждание, 0,25 вверх, 0,25 вниз, влево-вправо. Как вы думаете сейчас, какая вероятность, что они встретятся? То же самое. Для плоскости, если у нас есть два человека, неважно где они стоят, на расстоянии 100 друг от друга, миллион, на каком-то, вероятность, что они встретятся, равняется единице, и среднее время до встречи равняется бесконечности. А что происходит дальше, когда у нас есть… Дальше. Когда у нас есть трехмерное пространство или пятимерное, ответ уже есть, чем больше измерений, тем меньше вероятность встречи. То есть пятимерная, десятимерная вероятность встречи будет уже зависеть от расстояния они между ними. Чем оно больше, тем меньше будет вероятность встречи, и она будет меньше единицы. Отсюда можно сделать печальный вывод, что если существуют где-то там, не знаю, где пятимерные или десятимерные, или стомерные существа, то они будут достаточно одиноки, им будет тяжело друг друга найти. Да, мы так или иначе встретимся, а у них вероятность встречи будет очень сильно убывать. Итак, давайте дальше. Ну, соответственно, можете сделать два таких псевдонаучных вывода. Многоверные существа должны быть очень одиноки. Чем больше у них измерений, тем больше они одиноки. Ну и второй вывод. В поисках счастья не стоит случайно выбуждать. Да? Вероятность может единица, но время бесконечно у нас нету. Поэтому делать, стоит вести осознанный поиск. Ну, есть разные рассказы. Есть... У Шехли в обмене разумов есть похожие на случайные выбуждания, есть трансцендентное одиночества тут... И вот есть эта книжка, которую я упоминал. Давайте дальше. Мы практически подошли к концу. Я хотел еще пару вещ, несколько вещей вам рассказать, но на 90-м слайде я понял, что все, мы уже не успеем, и будет слишком тяжело. Значит, еще одна вещь, я так вкратце скажу, научный эксперимент. Как ученые, не физики, ну физики может быть, как математики, как устанавливают факт, берут какие-то предположения и пытаются доказать теорему. Да, получилось, не получилось. Как, допустим, психологи, социологи могут установить причинно-следственную связь опросы не подходят, да? Опрос, мы не можем просить человека установить причинно-следственную связь. он может нас обмануть, он может сам себя обманывать, может неосознанно сообщить не информацию. опрос не подходит. корреляционная корреляция подходит, если мы посчитаем корреляцию между двумя величинами, если это позволяет она, не ложная. она позволяет установить причинно-следственную связь. например, она не ложная, хорошо, да? Доп... не ложные, да, допустим, она не ложная. предположим, мы знаем, что А коррелирует Б из этого можно сделать вывод, что А ведет к Б? Нет. А может быть Б ведет к A? А может быть есть С, который ведет и К, и К, B? правильно? Корреляция не позволяет установить причинно-следственную связь. Как можно установить причинно-следственную связь? В идеале нужна машина времени. Да? Мы провели эксперимент, допустим, дали людям сахар, посмотрели, что получилось, вернулись в прошлое, не дали им сахар, посмотрели, что получилось, и можно прийти к выводу, сахар влияет там на то-то-то. то Машины времени у нас нет. Что остается, какой выход? Од Самым признанным стандартом де-факто для установки... Причина следственной связи это является научный эксперимент. Мы берем случайную группу людей, случайно разбиваемую на, да, на две части. Одна, допустим, получает лекарство, вторая нет. И тут теория вероятности помогает уменьшить риски различных вмешивающихся факторов и установить наличие причины следственной связи. Ну, про это мы долго пока не поговорим, потому что это вкратце. Формула расчета цены опционов. Есть ценные бумаги, которые называют опции, опционы, которые дают право что-то купить или продать по заранее известной цене. Но неважно, в чем суть этого замечания, что один известный математик вывел формулу, которая основывается на случайных процессах, на процессах, на га на процессах Гаусса. На, берну, как это, на бронском движении. И он показал, что цену опциона можно рассчитать, используя дифференциальную математику, когда считается интеграл от главного движения, получив за это Нобельскую премию. Очень сложная математика, но тем не менее замечательное приложение на фондовой бирже для расчета цены опциона, которая также из этого. Ну и игра в казино, да, при честной игре никакая стратегия не позволит выиграть в казино. Что имеется в виду под стратегией подкупить... Крупье – это не стратегия. Да? Никакая другая стратегия в честной игре не позволит выиграть у казино, в нечестной тем более. Доказывает это математически с помощью мартингалов. Мартингалы – это специальный вид случайных процессов. Ну, давайте дальше. Так, одно, несколько слов. Теория вероятности, на самом деле, это зонтик, под куполом которым огромное количество наук. Теория вероятности, которую мы сегодня упоминали, математическая это статистика, случайные процессы. Дисперсионный анализ, регрессионный анализ, как одна величина предсказывает другую, стохастическое, то есть случайное программирование, симуляции мы сегодня упоминали, как с помощью там, программы сгенерировать какие-то случайные величины, искусственный интеллект очень сильно применяется в вероятностей, анализ данных, изображения и многое другое. Давайте дальше. Ну, благодарности, да, начнем, конечно, с людей изображенных тут, то есть с вас. Спасибо, что пришли, было очень здорово. Спасибо всем людям, которые перечислены тут, обществу скептиков, и типа, на этом все. Вопросы можете задавать. Спасибо. Что проверить? Ну, с носками. Да. Ну, давайте посмотрим. Да. да. Вот я как раз принес носки. Раз вы спросили, это было неподготовлено я решил не показывать, но раз вы спросили. Давайте, вот мы не знаем, сколько здесь пар, да? Давайте посмотрим, попытаемся оценить, сколько здесь пар. Так, ну вот носок, да? Ладно, допустим. Будем доставать носки, пока пары не получится. Раз вы попросили. Ну, нет, я выбрал парные, да. Но сколько вам пар, тут не знаю. случайно. Здесь, конечно, на ощупь они понятно разные, но тем не менее, вот пока не получилось, да? Я случайно стараюсь выбирать, перемешивать там. Пока вроде разные, да? Да, разные. Еще надо. Еще надо. Да. поди знай. Ну, предположим, одинаковые. Предположим. Так, Итак, мы достали 4 носка. Да? Значит, у нас была, была формула. Среднее количество которого, досков, которые мы достанем. Сколько мы достали? 4, да? Она равняется корень умножить из π умножить на количество пар. И 4 у нас есть. Пи мы знаем, корень знаем. Надо поставить в эту формулу, и мы найдем N, среднее количество пар. То есть под 100, 16 разделить на π, вот это оценка того, сколько здесь пар. Кто-нибудь может разделить 16 на π, 16 на π примерно 4. А здесь 5 пар. Ну, один, мы провели всего один опыт, мы не считали средний. Да? Вот такой вот опыт показал, что тут в среднем 4 пары, их тут 5. Ну, плюс-минус достаточно. Если мы этот опыт сделаем не один раз, а, допустим, 100 раз и посчитаем среднее от количества носков, которые мы достанем, мы увидим, что оно будет сходиться к 5. Может быть, мы получим 4,9, может быть, 5,1, но оценка будет достаточно близка к 5. И чем ближе, больше опытов мы продемонстрируем, тем ближе наша оценка будет к настоящей. Ну, вот такой опыт. Хорошо, что вы спросили. Все, спасибо. Да. А самому казино они наверное более несовершенно и да. были такие истории когда люди честными способами математики например да uh -huh. рассчитывать алгоритмы более совершенно они могли их перебороть понятно что сейчас это практически невозможно да. Но Потому что очень много денег, там много, да. история большая. Но вот я слышал, что нам ученица по вероятности рассказала, что раньше колесо, э, когда крутилось, mm -hmm. все равно оно несовершенно сделано. Да, То несовершенно. И вероятность выпадения каких-то цифр, она обусловлена физическими э, какими-то недоработками в самом колесе. Несовершенно. Ну, мож, и, может быть так. Да. И сейчас, каждый, после каждого… В... Кручение, а перебалансирует колесо. Да, возможно, но опять же, еще такой момент, в казино рулетка она нечестная игра, потому что там кроме 35 полей есть еще 1-0 или 2-0, что уменьшает, шанс, что играет против игрока. В принципе, считается, что в казино, например, можно выиграть в покер, там опытный игрок, может выиграть у других менее опытных игрок, игроков, путем того, что он может хорошо блефовать, но это уже к теории вероятности не относится, и может запоминать сыгранные карты, что, в общем-то, относится к теории вероятности, к планированию. Но... В честный. Да, ну да, в Blackjack, да. Можно ли вы пользовательной в перферанс? Ой, я меня учили, я так и не научился. Что-то мне не понравилось. Не знаю, да, не знаю. А вот по поводу того примера, когда два человека были на отрезке. Да. Мы сказали, что вероятность того, что они встретятся один… Когда они… Вероятность того, что они встретятся значит, при времени, стремящемся к бесконечности. Среднее время до встречи равняется бесконечности. вопрос, почему неважно расстояние в этом случае? А потому что в любом случае среднее время до встреч останется бесконечность. Даже если, даже если они стоят рядом, среднее, может доказать, что вообще один шаг. Вот тут они стоят, да? Они с вероятностью, во-первых, на следующем шаге они вообще не встретятся, потому что они разойдутся. Вот. Расстояние между ними должно быть четное, чтобы они встретились. Ну хорошо, допустим, оно четное. Тогда они встретятся через... Могут а, встретиться. С вероятностью 1,4 они встретятся на следующий шаг. Но с вероятностью 1,4 они разойдутся. В общем, математически несложно показать, что среднее время до встречи равняется бесконечности. количество шагов, количество итераций. Количество да. итераций есть, да. чтобы встретиться, они должны стоять на одной этой точке, а если они пересеклись, это разве, что они не стоят? Ну да, да, да. Но в любом случае, да, бесконечно, потому что они могут разойтись. Это не совсем ожиданный результат, но он да, доказывается, вот так получается. Да. И мне стало интересно, вот в России я ни разу не слышала про такой первый вероятность меня. Расскажите, насколько вот на Западе это смысл типа, не это... в Украине. Да, да, да. А вот, в принципе где вот это действительно да. место, потому что я тоже такого не слышал. Смотрите, вы, я тоже не, в суде в самой не участвовал. Такие случаи они в интернете, можно прочитать. Mm -hmm. Наверное, это уже зависит просто от эксперта. И от... Наверное, это как бы Вот нашли адвокаты про этот случай Подали апелляцию, ее выиграли Если бы никто не нашел, скорее всего бы никто У нас в суде, конечно, я не очень представляю да, Что то подает апелляцию, говорит, они неправильную вероятность Посчитали три года назад, давайте его освободим я, я как бы вообще не представляю, сколько это может пройти Но я не юрист и Я далек, поэтому не могу сказать но... а На основании вероятности разве в России есть практика? Ну я не знаю Но эксперты в суде могут выступать А уж как, бы как к чему придет Экспертное мнение, непонятно да, ну кстати, а если, допустим, да. в том же суде провести аргументы против использования печальских пальцев, показав там то, что вы ну, показали сегодня, насколько это примут? Ну там ну я не думаю, что не будет. До сих пор используют криминальный профайлинг, до сих пор в полиции, даже в Америке приглашают каких-то там экстрасенсов иногда. Скорее всего, это тяжело. Полиграф до сих пор использует. Я не думаю, что это реально будет сейчас изменить. К сожалению. Кстати, да. насчет полиграфа у меня просто один знакомый, который работает в фирме, подающий полиграфы. Угу. И вот по его утверждениям, единственное, на чем, собственно, работает система полиграфов, это э, ну, некоторые знания психологии, просто вывод человека в такое психическое состояние, что по нему уже можно будет определить ну, что-то. А сам полиграф ничего на самом деле не показывает. Ну, да, да, да он, В общем, он полиграф достаточно не. Да. Не очень хорошее средство обнаружения лжи. Иногда в определенных условиях, при условии, что специалист на полиграфии эксперт, при условии, что он не подкупный, при условии, что он как бы не устал и так далее, вероятность того, что он обнаружит правду, она больше, чем случайного угадывания, но она достаточно далека от хороших чисел, там 90-80%. Но, к сожалению, полиграф используют везде, и в Америке, и у нас. Ну, достаточно нехорошая не процедура. Да. Замечание, да. комментарий по поводу регрессии к среднему, да. что в нашем скептическом деле, когда мы боремся против, самое главное, псевдомедицины, uh -huh. то эффект регрессии к среднему, он обычно проявляется у людей, у которых есть какие-то хронические, ну, хроническая болезнь. И вот человеку становится плохо, и он идет к какому нибудь там гомеопату. Да, да, и отлично, просто по закону регрессии. Да, да, так что если у него да. пик болезни приходится на пятницу, то, скорее всего, субботу и воскресенье вероятность того, что он станет легче, гораздо выше. Да. Человек это свяжет с гомеопатией, а по факту да. это просто случайно. Абсолютно, да, да, очень хороший и пример. Вот Настолько мощно ну, действует у нас вот в жизни, что за счет этого, собственно говоря, гомеопата, например, существует. Да, да, да, это одна из основных причин. Все верно, Кирилл сказал. Если вы помните график, да, как вот обычный человек заболел, ему хуже стало, не идут к врачу. Еще хуже, да, потом вдруг пройдет. Так, так, входит, человек очень плохо, он идет к врачу, к гомеопату. Гомеопат гомеопату ему что-то дает, согласно регрессии к среднему. Скорее всего, человек пришел к врачу, когда уже очень плохо. И через какое-то время, да, скорее всего, ему станет лучше. Лучше, чем было в самом критическом вариант. И как раз это закрепляет веру в того, что всякие шерлотаны и гомеопаты работают. Абсолютно верно. Это одно из объяснений. Разве нельзя к этому же отнести а обычную медицину? Обычная медицина утверждает, что их выздоровление проходит через кризис. Человек пришел на, не на пике, допустим, потом у него кризис, который соответствует регрессии к среднему, потом у него снова улучшение. Нет, но ну, ну, обычно медицина использует контрольные группы, контролируемые эксперименты. К части группы дают лекарства, к части группы дают пустышки, чтобы посмотреть, именно лекарство привело к тому, что он поправился, или пустышка. Если пустышка и лекарство одинаково, значит никакое нет влияния. А если люди, люди же не знают, им дают пустышки или лекарство, то все эти факторы стараются учесть. Конечно, это непросто, иногда они не работают. Есть больные, которые говорят, пустышки там соленые, а настоящие лекарства сладкие. Но в среднем стараются, чтобы это было неизвестно, чтобы даже врачи не знали, какие лекарства они дают. Но это максимум, что можно сделать, потому что нет машины времени. Было машина времени, все было проще. Ну и это хроническим болезням приходит. Да. Если человек пришел с инфекцией, и мы можем показать, что мы просто инфекцию уничтожили, то как бы... Ну, да, само да, да. Ну что, вопросы еще есть? Видео скачать можно На слайд шейр она есть, но мы сейчас вконтакте выложим. Да. Вы про математики, <говорит> а, были такие случаи, ну, а, математики? Ой, ну я не я не, не знаю. Который не, ну вот Blackjack это известно, да, фильм, Да. Что из одно, потому что использовалась раньше одна колода, она да. легко прочитает, сейчас используется да, 10 колод. Понятно, а вот именно восходит других ну, Не знаю, может быть, я не читал. Ну давайте погода из нашего лектора и придем просто к беседу. Да. Да, спасибо.